Дорогие друзья из солнечной Алании, мы продолжаем обзоры по интересным магазинам Алании. И недавно от вас пришел запрос о том, чтобы сделать видео о том, о магазине, где продаются вечерние платья и классическая женская одежда. Поэтому сегодня мы приглашаем вас в магазин ТОЛК. Магазин ТОЛК находится в самом центре Алании. В описании к этому видео обязательно смотрите координаты этого магазина и все контакты. И в этом магазине работает русскоговорящий персонал, поэтому никаких языковых проблем у вас здесь также не возникнет. Нет, вы можете найти все от футбола до элегантных платьев. Конечно же в этом магазине есть большие размеры. Вот такая вот футболка, например, стоит 120 лир. Все товары в этом магазине из очень качественных материалов и, конечно же, с оригинальными принтами или вот с такими вот рисунками, сделанными из полета. Большой выбор цветов, конечно же, большой выбор классических костюмов. Вот такой троечка костюм. В какую цену такой костюм? 750 лир. Юбка, блузка и пиджачок. Юбка, блузка и пиджачок. Ага, очень оригинальная. Угу. В четырех Шестьсот 660 лир. Это стоит... 575 лет, коралловый цвет и, нее, э, и в черном цвете и тоже есть такой парламентный цвет, размеры большие, двоечка платье и накидка богема Помимо того, что здесь есть большое количество классических костюмов на любой размер, также есть вот такие вот интересные кардиганы. Такой кардиган стоит. 150 лир и есть черный и большое количество платьев там? платье, например вот такого вот плана стоит такое платье 265 лир с поиском такой более летний вариант ну и конечно же совсем летний вариант стоит 260 лир вот такое платье если вы хотите платье, например, с... платье, которые сидят по фигуре, или совсем пляжные платья, вот такие вот трикотажные, очень легкие, стоит такое платье 200 литров. Также здесь есть вещи, которые продаются с 50% скидкой. И, например, по скидке я нашла вот такое вот платьишко. Стоит оно 200 лир, со скидкой получается 100 лир. Вот такой вот розовое платье. И, друзья, есть женские классические пиджаки. Стоит оно 315 лир. Со скидкой будет стоить чуть больше 150 лет Поэтому, если вам нужны пиджаки, обязательно обратите на них. Картокузундирамас. 49 yıldır aynı noktada hizmet vermektedir. Hiçce malı yeter. Tamam evet. Türk evet. malı ve Türkiye'nin ürettiği en kaliteli ürünler, evet. en kaliteli ürünler, en, iyi ürünler. Evet. Ee, en değerli, komuklu, yüzde yüz komuklu, yüzde yüz idekli, yüzde yüz yün veya 50 yün, 50 akikli gibi ama hassa dönmük yani maddenin kalitesine dönüp hı hı. Hı hı. ülkede bile üre, üretilen en iyi markalar mesela nedir vakon ürünlerini satıyorum друзья большой выбor şalik iplatkov ve çok büyük birçok birçok вот таких вот э, спокойных до так, цены вечерних. на платки и на шале начинаются от э, 30 лир. Ну и конечно же к вечернему платью или к классическому костюму вы можете подобрать какую-то э, оригинальную шаль, которая дополнит Воком. также ваш Это образ. офисный вариант. Классические брюки. Э, к нему можем мы еще подобрать вот такие, вот такую блузочку. Будет смотреться очень оригинально. Брюки э, начинаются от каких цен у вас? 200 лир. 200 лир. 200 лир. Блузка 270 10 лир. Потом вот такое что-то вот тоже. Более такое да. ага, оригинальное. Большое количество классических брюк, как, конечно же, черного и темно-синего цветов. Но есть вот такие вот оригинальные цвета. Например, вишневый вот такой вот винный цвет. Брюки стоят 190 лир. И все брюки, друзья, будут подогнаны непосредственно по вашему росту. Большое количество э, моделей. Ну и, конечно же, есть э, большие размеры. Если говорить о платьях, то э, в магазине на первом этаже представлена э, классическая коллекция и короткие вечерние платья такого летнего плана. Например, платье желтое с поетками светло-желтого цвета, стоит 500 лир. И такое же платье, голубое, также стоит 500 лир. Но это такие более летние вечерние варианты. Или, например, вот такого вот плана, очень красивая модель. Такое платье стоит 400-425 литров. Поэтому, если вам нужны вечерние платья, как летние, так и на какие-то такие серьезные мероприятия, на зиму можете здесь найти. Есть как короткие платья, так и юбки, друзья. Одна из самых красивых вещей в этом магазине для меня это, конечно же, юбка с пайетками. Ну и стоит такая юбка... 490 лет. Есть черная и вот такая вот... И если говорить, если говорить о юбках, то здесь также представлены и классические юбки, как э, офисные модели, например, темно-синие, черные, вот такого вот э, светло-коричневого вот -серого, цве, серого цвета. И, конечно же, есть э, разные длины и разные модели. Поэтому женщины... Вы хотели магазин, где есть классическая женская одежда, здесь огромный выбор брюк, пиджаков, ну и, конечно же, юбок. Поэтому я думаю, что вы найдете для себя что-то подходящее именно в этом магазине. Друзья, на нижнем этаже магазина ТОК настоящий рай красоты. Здесь большой выбор платьев различных цветов. Фасонов для различных. Расскажите, пожалуйста, какие у вас есть размеры вечерних платьев, какое качество, какие э, материалы. Вот смотрите, у нас э, размеры от 36 начинается до 52. До 52, до 52 угу. есть размеры. Э, вот эта модель, угу. это османский мотив. Вот это очень красиво. Нурдан, ага. марка Нурдан. Э, есть красного цвета, черный цвет. Размеры есть. В какую цену такое платье? Это стоит 365 лир. Uh -huh. 365 вот это, да. uh -huh. Потом это макрокована. Uh -huh. Тоже размер от 42 начинается до 50 размера, до 50. Uh -huh. Цена 660 лир. Вот uh -huh. модель. Вот такое платье модель. Тоже от 42 начинается до 52. -го. Mm -hmm. макро тоже хорошая шифоновая. потом вот палетки темно-синие ага. да оно до 56 размера есть тоже очень классная цена его стоит 1000 а большое лир. количество у вас здесь платьев с вот смотрите в вот поездками ага. да. стоит 90 900 лир очень классно парламентный да, оно цвет, прям, да. оно прям шикарное, очень, прям. очень шикарное классное платье, прям рыбочка, по здесь прям детали такие, да, 650 лир. А, и да. бордо, да. Вот такого, тоже такого винного цвета, очень винный, красивый цвет. Потом угу. еще вот такое есть, еще белое, цвет шампанского, не совсем белое, угу. тоже. Ой, такая прям деталь, гиперой, детальная здесь, да, бигепер да, красота. Но это, кстати, платье может быть не только вечерним, но и свадебным вполне. И свадебное, да, да. И так и так, кто как хочет, 550 лир. На самом деле нужно быть практичным, да, когда покупаешь Практично, одежду. Да. Поэтому смотрите, если вы будущая невеста. Вот это платье вам подойдет идеально на свадьбу, ну и потом его можно, можно на какой-то вечер, да. на какой-то Со вечер, временем да. можешь ее и укоротить. Да, на самом так деле. Что это не и в какой цену вот это платье? 550 лировая модель. Ага. Очень классная Ой, тоже. Шикарная. Прям, очень шикарная. Да. С такими очень интересными поэтками. Да? Вот, смотри. Такой вот ц... э, ромбической формы. И в какой цену такое платье? 779 лир. 700, такое еще 970. платье. Вот смотрите, у него спущено немножко. Угу. Вот так он модель. Очень классная. Пятьсот тридцать литров. Если длинные тоже, как я говорю, мы Обрезаем, сами укорачиваем. Да, с такой... за эту плату не делаем. И берем. вот это платье, оно uh -huh. есть голубого цвета. Оно э, в многих цветах. Вот есть бордовый цвет, uh -huh. пудра черный. Э, пудра, вот такой вот темный свет. Семь цветов. Семь да? цветов. А белое. Цветов. Белое uh -huh. есть, да. шампанское Голубое, розовое вот. пудра, пудра, черное. Просто шикарные платье. Вот эта палетка тоже это с палетками, ага. с палетками. Тоже э прям да, длина. Прям по фигуре. По идет. фигуре, рыбочка, 810 десять лир. Восемьсот лир. А спина какая у него? Спина тоже, вот, она открытая. очень классная, вот смотрите. Ага. И вот такой, это тоже эта модель, ага. да? да. Вот, вот это вот очень красивый цвет. Ага. Фуксия, Очень красивый цвет. И таких платьев э, 7 разных цветов. Да? 7 разных цветов, Стоит да. такое платье... 390 лир. 390 вот смотрите, лир. вот тоже макро Тоже очень-очень классная модель. Угу. С таким очень красивым вырезом Она так стройно выглядит, особенно вот когда оденешь... А, еще... и здесь вырез, да? Оно да, не пропорциональный вырез. И вот здесь вот по ноге оно открыто. Макро -кавана. Э, стоимость ее 1100 лир 1100? Ага. от 38 размер начинается до 48. До, 48. До, 48. до 48 вот такие ага. вот тоже интересные вот, смотрите, модели. вот это тоже очень классная модель вот посмотрите вот ага, такая оригинальная она из кружевами из кружева и и культюр, с... да гипфюр и с камнями, ну вот тоже, да, такой же, такой же, Такое, такого да, же платье, только с кружевами. Модель другая. У -у -у. Вот стоимость этой платьи стоит 425 двадцать лир. А вот эта красная стоит 485. Да. Свет тоже очень классное. Вот это, оно прям такое вот, как смотри, будто скарсетом, да. да? Оно вот Напоминает. прикрывает, особенно вот эту часть прикрывает. И, друзья, помимо таких классических вариантов, конечно же, здесь есть какие-то оригинальные платья с оригинальным декором и вот с таким вот, с такой вот оригинальной юбкой, да. Поэтому, если вы ищете что-то интересное, вот это вот платье стоит 600. 600 лир. 600 лир. 600, лит. 600 лит, да. На какой-то особый случай очень, а, вот, очень красивая, весь юбка такое, да. шикарная. Ага. И она в какую цену она у нас стоит? 400-500 лир. 499 лир. А, вот смотрите еще что я вам покажу. Вот тоже 550 лир. Очень классная. С таким интересным вырезом. Да. Ага. Очень красиво. Mm -hmm. Из такой интересной ткани, со вставками. Ага. Казалось бы, совсем простой, да? Да, но, но на фигуре оно шикарно. Очень классная рыбочка. И в какую цену это платье? 550, 150. тоже 550. Потом, вот смотрите, вот такое еще есть в пир и в мир, альфебета. Mm -hmm. оно, оно тоже с поетками. 600 лир. Его можно и просто, и вечером, просто надеть, вечером и да. на какой-то, да, такой -то торжественный случай. Есть много, да. очень много платьев, например, одна модель, но большой выбор цветов, да, как вот это вот очень платье. Есть, да. Потом, вот смотрите, вот еще я вам вот это покажу, тоже палетка очень, Ой, очень mm -hmm. классная. Оно тоже с таким неравномерным подолом. И очень красиво. И Нас. в какой цене такое платье? Это стоит 1250 лир. 1250. цвет угу. тоже. И такое платье также есть и в других цветах. В угу. четырех да? цветах есть. В четырех цветах. И стоит такое платье 999 лир. И вот еще вот тоже. Вот смотрите, очень классное. Угу. Это такой же, как мы показывали, синий. Синий, да. Вот точно такой же. Цвет. Ага. И сзади оно с... Очень. Вот Они вот в четырех цветах. В четырех цветах. Коралловый есть, темно-синий, черный. Угу. И это болотный цвет. Оно да, вот спущенный, вот спущенный рукав. А, то есть оно вот так да, вот идет? Да, оно вот, вот так, так идет. Спущенный. Ага. Но ну, очень классно. Спущенный вот рукав. Смотрите, сквозь. Вот. И сзади, да. Вот Матлеть очень модно, вот смотри. Mm -hmm. прям смотри вот вышивки вот смотри ручная Потрясающе. работа uh -huh. потрясающая вышивка оно она такой казалось бы вечерняя но тоже летнее такое время стоит она 1999 лет. как мы и говорили на а, любые возраста на любые случаи на торжественные просто на обеды но вот это конечно для очень торжественного случая платье yeah. да очень И тоже с такими тоже. Рукавчик. скученный рукавчик. Вот это, угу. Очень красиво. И вот это смотрится всегда выигрышно. Э, Там внизу изоновый цвет с У -у -у. черным. Богема. Богема. У -у -у. И такое платье стоит 850 850 лир. А, Мое внимание привлекло еще вот это вот платье. Тоже очень Оно... Вот, вот, наверное, самое оригинальное в вашем магазине это вот это платье, да? Мне кажется, оно одно, одно из самых оригинальных. И, оно и то, что оно да, да, с... да, и особенно. Красиво. Вот смотри, вот здесь, здесь как вот. Ага. Это, это сзади. Да? Это сзади. Вот, смотри. Вот. Очень красиво выглядит, да. шикарно. Вот Его можно и без этого тоже... А, то есть можно снять да, вот эту накидку, снять накидку ага, и, оно и, будет, и просто э оно будет э вот такая стрелес. вот... Да, обычным сарафанчиком. Если продолжить тему свадьбы, да. А это Клеопатра да. Платье Клеопатры будет вам напоминать об Алане постоянно. Платье Клеопатры как свадебное, всего 330 лир. Вот такое вот шикарное белое платье, как свадебное так и повседневное э, на какие-то торжественные случаи она в двух надеть. цветах да она в двух цветах вот это платье золото и серебро серебро да стоит такое платье это алфабетта шестьсот лир и тоже такая классика да ну можно сказать потому что здесь цвета более или менее очень модные в этом сезоне животные леопарда. принты леопард и оно вот с такой вот э, с таким вот напылением золотым. Оно, знаете, вот ткань раньше продавали трикотиновые. Mm -hmm. Трикотиновые ткани. Mm -hmm. Ткани вот это. Это платье стоит 1270. 270. Ну и вот такие mm -hmm. вот тоже э, платья. Платья сарафаны, можно сказать. Mm -hmm. Тоже разных цветов, да, они у вас синий. Синие бордовые вот такого вот плана и это платье стоит 900, вот, 950 вот вот. тоже вот болотный цвет в этом году популярный цвет стал У -у -у. вот смотрите казалось а, бы и... два платья одинаковых да и еще есть желтый цвет желтый. такой но насколько они смотрятся э по-разному вот это вот очень красиво и вот такой У -у -у. вот э Платье такое же, только желтый цвет. И насколько вот все три платья смотрят Ты, совершенно по-разному? Э, он немножко возрастной. Двоечка. Двоечка платье пиджак, и, да. платье. платье и пиджак. Тоже для торжественных случаев. Например, да. вот этот стоит 850 лир. Размер от 44 начинается до 54 четыре. Угу. И есть разные варианты Вот, например полностью вот такой вот черный тоже очень красивый да прям шикарный стоит 800 лир вот такой вот платье платье и пиджак для торжественных случаев тоже большие размеры есть да размеры. друзья одно из платьев которые я примерила стоит 1850 лир очень оригинальная и знаете что ему придает оригинальность вот эта вот э, деталь очень красивая ну, конечно, для очень какого-то вот тоже вариант. 1260 лир. Очень необычный, да. С такой вот накидкой. Ну, очень красиво. серый цвет. Прям прям блестящий. И несмотря на то, что очень много поэток, они такие Оно прям... с подкладкой. Оно. Да. Да. Оно идет с подкладкой. с подкладкой. Так что. Очень красиво. Прям. Супер. Вот такое одно из самых оригинальных платьев в этом магазине тысяча сто пятьдесят очень красиво но оно мне чуть велико поэтому да, если его немножко это сделать. но если удобно. его подогнать по фигуре оно будет просто вот шикарно вот да и стоит оно тысяча сто но посмотрите какой оригинальный подол это просто просто что-то потрясающее очень красивая сзади оно так вот, образом Обязательно напишите в комментариях, какое платье вам больше всего понравилось. Я, конечно же, люблю очень оригинальные вещи, поэтому вот это платье для меня на первом месте, потом синее, а потом уже то, которое было брючное. Друзья, и помимо, конечно же, женских платьев, здесь есть и мужские костюмы, что еще есть? Куртки, брюки... Куртки, брюки, потом вот бейзеры, пиджаки. Вот отдельные пиджаки, ага. блейзер. Цены на костюмы начинаются от 900 лир. И есть отдельные пиджаки. Отдельный uh, пиджачок. Пиджак. Отдельный пиджак. Он стоит 475 лир. 475 лир. Также есть куртки и очень-очень э, большой выбор брюк. Вот, смотрите, вот такие еще вот. смокинг. Смокинги, конечно же. Ну, вот, с красивым это... платьем. Что должен носить мужчина, когда женщина надевает красивое платье? Конечно же, смокинг. Шикарный просто. В какую цену смокинг? Смокинг стоит... Раскрываем секрет. Та-да-да-дам. Тысяча двести пятьдесят лир стоит смокинг. Такой пиджачок, костюм. Костюм. Тройка. Тройка да. Ага. Пиджак, жилет и брюки. Ну и, конечно же, мода в этом году. Пиджак одного цвета, жилетка и брюки От сто От 119 лир начинается до 240 лир. Катоновые, офисные варианты. Вот. До 3 икселя. От смола начинается. Смол. От эски до 3 икселя. Вот здесь. Потом вот мужские пола. Начинается 169 лир до 240 лир. И большое количество мужских брюк. Мужские брюки, как я понимаю, здесь есть летние, и зимние. Летние, и зимние. И цены начинаются от... От 150 лир начинается до 350 лир. От 150 до 350. Офисные варианты. В основном офисные. Ну, конечно же, огромный выбор цветов. Вот такие вот... Это вот зимние варианты. И есть вот такого вот плана э, вот светлые светлой брюке. Вот смотрите, кашемировое пальто. Кашемировое пальто. Ой, а такое вот мягкое прям, да. И сколько стоит такое пальто? Пальто стоит 700 лир. А что по размерам, есть ли большие размеры? От, размер, от 50 размеров начинается до 56. От размеры 50-56. Поэтому мужчины одновременно с женщинами, когда ваша дама сюда придет выбирать платье, вы сможете себе выбрать также красивый костюм. Вот, смотрите, сейчас тоже вот это клеточный костюм да, клеточный модно. очень тоже вот сейчас модно. у модит. нас э, есть домашние вот, пижамы, ночнушки. Э, вот это пижама чистый катон 100%. процентов. 210 лир. 78 лир. Тоже пижама. Оли теплые. Немножко возрастной. Он стоит 225 лир. Катон 100%. процентов тоже. Вот смотрите. Это стоит 199,90. Мужские пижамы. Сэмки с начинается до. Три эксцеля. От 78 лир начинается из Галтера, Белладонна. Для всех объемов есть. Такой вечерний набор. Вот, смотрите, 6 предметов здесь. Это женский набор. В какую он цену? Это фирма Джереми. Это, да, 750 лир. Потом вот перил очень оригинальный кукол Фианферин да, вот смотрите, вам, вот смотрите uh -huh. в комплекте здесь тоже и какой цену такой набор оно тоже стоит э, от 650 до э, 720 какой 20... состав вот этой шляпки 670 лив uh -huh. это сатин сатин ну с такой тоже сатиновый вот очень красивый картин. комплект Пьер uh Карден -huh. uh -huh. в комплекте здесь 5 предметов uh -huh. очень вот красивые сатиновые и которые с хлопком из коза. И в какой цену такой набор? Этот набор стоит 450 лир. Очень шикарно. Этот набор прям очень шикарный. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравился этот обзор. И вы также найдете для себя что-то интересное и красивое. Особенно женщины, потому что здесь огромное количество платьев. И красивых именно красивых вещей для офиса и для повседневной носки. Да, Дорогие друзья, добро пожаловать в Аланию, добро пожаловать в Турцию, ну и, конечно же, в магазин ТОК, который вы найдете прямо в самом центре Алании. Добро пожаловать и хороших вам покупок и, конечно же, отдыха.